В клинической психологии есть понятие о том, что депрессия может быть эндогенной, и вот это то, что можно называть такой болезнью. Да? И есть понятие экзогенной депрессии, много разных еще классификаций, но это как состояние, которое возникло в ответ на что-то и развивалось возможно и а, оно может тоже существовать достаточно долго и у него есть это депрессивная триада а, триада депрессии а, это изменение а, ну это уже такая информация все уже наверное знают об этом да в а, настроении в мышлении и упадок сил а, то есть изменения во всех сферах да? а, то есть это тоже как бы входит да, в эту тройку Однако, это очень разные депрессии. Вот депрессия, которая связана с изменениями в работе центральной нервной системы. Там изменения на уровне биохимии, изменения достаточно ранние. Так что человек, ну как бы он уже получил в наследство какую-то предрасположенность в том, что, например... Но сломаны вот эти системы выработки масеротонина, да, окситоцина, дофамина, то есть уже механизм да, был такой вот не функционирующий достаточно. Да? Вот. Это не, не приговор, это не приговор. Да? Во-первых, фармацевтика далеко ушла, и сейчас много препаратов, которые помогают наладить это. Да? Однако, вот эта путаница, кого лечить препаратами, кого лечить психотерапией. Но ну, я могу сразу сказать, того, кого лечить препаратами, того и психотерапией тоже. Mm -hmm. То есть это и то, и другое. Да, тогда эффективно. Если вы получили в наследство уже такой сломанный да, завод по выработке гормонов, то это вас не обрекает на то, что вы будете обязательно болеть там эндогенной депрессией. Вот. И даже если это так, то есть сейчас большой выбор препаратов, они с каждым годом, ну это индустрия вообще фармацевтика сегодня самая богатая, самая развивающаяся, к сожалению, не всегда в нашу сторону, но по крайней мере запрос на лечение депрессии такой большой что, безусловно, на это работают, потому что спрос большой, да? и есть плюс в этом, потому что выходят новые препараты, которые все меньше и меньше имеют побочных действий, привыканий и так далее, и так далее. Это непростая история с препаратами, потому что очень разное может оказываться воздействие на человека в зависимости от его индивидуальных особенностей, и кому-то препарат будет помогать, а кого-то может погружать в еще большее состояние, там тоски, печали, есть разные побочные эффекты, кто-то поправляется, кто-то худеет. Ну, я как бы не хочу сейчас, я не фармацевт и не врач, поэтому я не хочу сейчас не трогать эту область. Вот. но я хочу сказать, что ну, как бы поддержать тех, у кого есть такой диагноз, что это не приговор. Да? Вот. И другая тенденция, которая, к сожалению, тоже присутствует и которая тоже является следствием развития индустрии фармацевтики и та, которая приносит много денег, связана с тем, что их легко назначают. Да? Их назначают легко, быстро, и люди при обращении с симптоматикой депрессивной, без хорошей диагностики, быстренько получают рецепт. Я могу сказать, что в России это пока не так, вот, к счастью, вот, в целом я имею в виду, так, в среднем по стране. Да? Вот. То есть все-таки у нас очень хорошая школа была, и она до сих пор не, так, не разрушена, а где-то даже очень даже восстановлена школа психиатрическая, да? а, которая не склонна страдать такой гипердиагностикой и сразу назначать препараты. Да? Вот. И, конечно, психотерапия заняла в свое время большое место, и э, как-то все-таки люди повернулись в сторону того, что надо над собой работать да, и ну, как бы думать, что тебе назначили и насколько это тебе подходит.